Я приветствую всех на своем канале Тараторка. Я прочитала все комментарии, появившиеся под каждым видео, и хочу сказать вам слова благодарности. На самом деле я не ожидала такого отклика. Было очень приятно читать и замечания, и благопожелания и всего. Ну, в принципе, все, что вы писали, я все беру на заметку. К сожалению, пока да есть момент с редким выходом видео на канале. Ну, пока в жизни ничего не поделаешь. Будем стараться, конечно, чаще выпуск выпускать я буду стараться контент. Но опять же, все зависит от вас, какие вы будете, скажем так отклики оставлять. Я не говорю о, о, о плохих комментариях, в коем случае. Я говорю именно о необходимости конкретно контента этого канала для вас непосредственно. Поэтому так, что еще хотела добавить по поводу чтения карт Я не говорю и не заявляю ни в коем случае о том, что я гуру э, Таро и всего остального. Да, я в принципе на каком-то уровне карт а, я безусловно нахожусь, а, но я считаю, что, как бы объяснить, это средство всего лишь для того, чтобы какие-то вещи из пространства, какие-то подсказки да, а, вытянуть. А, поэтому я не считаю а, необходимым Полностью, да, слизывать, ну, как бы это так не звучало, да, грубо, но трактовку карт там общепринятую. Тут на самом деле папка я сказала в плане трактовки, у каждого свое, каждый дорог по-своему их а, трактует. Тут невозможно, да, какому-то одному единому мнению прийти поэтому если вам близко то что я пытаюсь донести до вас слушатели если вам это реально помогает или ну хотя бы успокаивает я не знаю даже ну, не знаю от бессонницы чем-то помогает послушать там в качестве заднего фона я вообще только за я никаких вот таких я не пытаюсь вас как бы объяснить Призывать к тому, что нужно следовать Ну, обязательно Трактовки там и так далее Это не палочка-выручалочка Это не то, что сделает за вас Всю вашу работу там. Это просто один из Вариантов советов Которые вы в обычной жизни спрашиваете Там у своих близких людей Если это действительно для вас Ну важная вещь То, что я делаю если это вам помогает чем-то, то я буду продолжать этим заниматься. Поэтому так вот. А сегодня я хотела бы осветить тему 음, «Давайте продиагностируем ваше здоровье», потому что вот э, здоровье меня сейчас волнует больше всего. Э, опять же, вы, наверное, устали слушать на каналах других э, о том, что это общий расклад, да, но... Я буду, наверное, периодически вам об этом напоминать, потому что если вы хотите отдельный расклад чисто для себя, там вы сами должны понимать, все должно быть по-другому, подход там совершенно другой. Я все говорю на массу людей. Если вам необходима диагностика, я указала свой email там. Если вам действительно это необходимо, я готова с вами пообщаться на эту тему. А так, продолжаем. Так, давайте сделаем пять вариантов. да, но Они будут... Я постараюсь сделать их наиболее полными. Конечно, они не могут полностью покрыть... Это не история вашей болезни, да? Опять же напоминаю, это просто диагностика вашего здоровья возможно какие-то замечания там есть моменты на что нужно обратить внимание тогда потому что время такое сами понимаете смена сезонов сейчас я не стараюсь не притягивать сезоны непосредственно к месяцам да вот наше вот общепринятое чувство вот как-то пришла к мнению о том, что ну, не соответствует это всей действительности. Поэтому будем просто отталкиваться от того, что у нас сейчас происходит в мире, да? там, где мы живем, и наша вот геозависимость от всего происходящего. Да? Положение Луны, Солнца, планеты все остальное. Да? Я надеюсь, каждый из вас выбрал вариант. Если вы не успели, сделайте паузу. Все тайм-коды будут указаны ниже. И так, можете выбрать несколько вариантов на самом деле. Но я буду диагностику всего тела смотреть. Если у вас какие-то вопросы остались, посмотрите еще другие варианты. Так, мы начинаем. Первый вариант, я вас приветствую. Угу. Я опять же напоминаю тем, кто пришел на канал недавно. Я могу молчать, могу давать какие-то звуки. Может Тут, как бы, не угадаешь, я могу молчать, пока буду, наверное, проводить, э, внутренний, да, расклад. Так что, не знаю, займитесь в это время чем-нибудь полезным для себя. Я, возможно, кстати, буду говорить не совсем связанные вещи, то, что приходит, буду успевать, да, что называется, как пулемет, да, выстреливать. Смотрите, сейчас я что вижу у первого варианта: Во-первых, у вас в голове некий бардак происходит, да? А вы сейчас в каких-то ожиданиях, в каких-то грезах о том, что вы напланировали, да? то как вы будете э, реализовываться непосредственно. Я прошу прощения за посторонний звук, у меня тут стакан, и как обычно кошка, так что видите. Так, вот. Ну, вот, вот, вот. Ладно, буду продолжать трактовку. Смотрите. Вы полностью сейчас погружены в внутренние какие-то психологические, ведические практики, да, то есть вы сейчас думаете о том, как реализоваться, какие, какие цели достигать, как их достигать и так далее, да, какие перспективы вас ожидают, что вы планируете делать в ближайшее время, и кто-то даже в далеком будущем задумывается, да, у вас есть некое чувство того, что эм, вы, э, как бы это сказать, вы приобретать будете в ближайшее время что-то. Крупное, возможно. Возможно, кто-то переезд планирует, да. И вот эти все мысли у вас, у вас занимают и отнимают огромное количество ресурсов. В принципе, я не могу сказать, что у вас со здоровьем какие-то прям а, грандиозные проблемы. Напротив. Но в принципе, стабильно. Очень даже стабильно. Многие из вас, кстати, я не знаю, для кого-то это может быть актуальным, да. Но скажу, кто-то из вас занимается практиками, там, как называется это модно, правой руки, да. Вот. Ну, смотрите, у вас из-за того, что вы немножко не заземленные в данный момент, да, в данный период жизни, пока вот вы сейчас смотрите расклад, опять же, если он вам откликается, смотрите, у вас может от вашей невнимательности, да, Вы, там выскочили там не по погрузию, вас может продуть, а это в свою очередь может к более каким-то серьезным последствиям для вас, да. Это может быть вот как у меня, например, было недавно это микротрещины, там травмы мышц, да. И для ты тут собралась мыться, женщина. Уходи. Вот. Это достаточно неприятная такая штука. Именно, кстати говоря, по левой стороне вас может в этом плане да, пробить. А, вот Ветер это сейчас не ваш друг. Вам нужно утепляться. Я могу так сказать. У вас очень нежный организм. Нежный. А, и из-за того, что вы, да, находясь немножко не на месте, вы в грандиозных планах, все ваши мысли там, э, и в достигаторстве каком-то неком, да, вы э, не обращайте внимания на свое здоровье. В принципе, вы правильно сделали, что зашли на этот расклад, да. А Еще что я могу сказать: из-за, опять же, ветер всего, нынче не ваша стихия, вас может продуть, как я уже опять же говорила. Из-за этого могут быть у некоторых из вас э, проблемы с мочеполовой системой, да. Если вы женщина, там цистит, если мужчина простатит и так далее. Все вытекающие да, моменты, сами понимаете. Что в свою очередь может повлечь, вот эта вся цепная реакция может повлечь какие-то застарелые ваши хронические заболевания, да, связанные с костями, с, с густой кровью, возможно, у кого-то. Да? И на это вам потребуются анализы. Да, анализы нынче сиделых стоят. Если вы, конечно, не пробивной настолько, что будете бегать и ждать там запись на определенный анализ там, и так далее, да. Поэтому, что я могу вам посоветовать, исходя из этого? Вам нужно беречь свое тело, утепляясь, одеваясь по поводу. Лучше, лично для меня, вот я считаю, лучше с одеждой немножко переборщить, в плане там слоев э, там каких-то, да, это все можно снять, понимаете? Чем э, мерзнуть, грубо говоря, да? Если вы садитесь на лавочку или вы живете там где-нибудь в э, теплых странах, да, вот, ну, то это не значит, что вы можете пренебрегать его все равно. Я опять же говорю, ветер — это не ваша стихия. А, о чем это имеется в виду? Что я хочу сказать? Если вы сели на лавочку, даже если она деревянная, вы обязательно что-нибудь подстелите туда, обязательно, я не знаю, сумку, в сумку положите какой-нибудь плед или балахон, болтахин, я не знаю, что вы там носите, курточку тонкую, там что-нибудь подстелите обязательно, потому что половая система, она вам аукнется, аукнется очень эм, затяжным э, вот этим процессом, да, лечения. Потому что, я говорю, опять же, все это, всю хронику вашу поднимет. По поводу, я тут коснулась слегка пути правой руки, да, имеется в виду, вы, наверное, пытаетесь как-то защититься, защитить свой дом, очаг от злых каких-то намерений посторонних людей, да, старайтесь не пускать, ну, какие-то вот, как бы сказать, соблюдаете гигиену духовную, да, вот это правильно да. вы делаете, но опять же не всем этим э, можно быть, как бы э, спокойно, то есть, да, вы вот сейчас у вас голова забита там а, предстоящим будущим, да, и также вы обороняетесь со всех сторон там в духовном плане. Но это не говорит о том, что ваше физическое состояние можно оставить, ну да, без присмотра. Поэтому я советую вам а, в этом плане постеречься. А если я вам была полезна, а, не знаю, оставайтесь со мной, будем пилить дальнейшие видосы. Uh, я буду почаще выкладывать или если вам недостаточно информации выберите следующий вариант какой-то на этом я с вами прощаюсь первый вариант uh, вот этот хвост торчащий зовут Луна лунный зовут <свят> так что если кому интересно про моих кошек узнать буду вас потихоньку знакомить второй вариант я вас приветствую вот как обычно, да, вот хочешь на определенную тему карт что-то спросить, и они о, о каком-то стороннем вопросе отвечают, бывает. бывает такое так, кошка, если что, будет комментировать этот расклад, она у меня очень разговорчивая особенно воршливая, так что надеюсь, вам это не помешает так, я пока буду анализировать, помалкивать. Подождите немножко. Ну, этот расклад э, я могу сказать, выбрал сейчас э, человек, э, скорее всего с такими мужскими качествами. А, не имеется в виду там, а, как бы сказать, что вы мужчины там, да, и у вас на полового соответсвующее. Нет, я имею в виду о том, что человек такой очень Самодостаточный, очень устойчивый, да, твердо стоящий на ногах. А с возрастом я, наверное, прикину, где-то около 40 лет, плюс-минус, да, там смотрите сами. А, с очень устойчивыми убеждениями, но при этом вы не, а, не считаете себя всезнайкой, да, вы открыты новому. И... Эта черта, кстати, очень-очень многим нравится, это то качество, которое, ну, редко встретишь, на самом деле, особенно в таком возрасте, да, вот это происходит, а закостенелость с возрастом, да, и уже сложно принять что-то новое и так далее, да, не будем на этом акцентировать дальше внимание, смотрите. Вы можете быть и женщиной, и мужчины, те, кто выбрал этот вариант. Ну, смотрите, что я могу сказать. Некоторые из вас предательство какое-то, да, пережили. Но сейчас у вас все хорошо. Но вот это вот а, такое постное неприятное ощущение, да, оно все равно за вами следует. То есть, где-то там на задворках памяти оно все равно за вами вот идет по пятам, да. Вы стали очень такими напряженными в этом плане, ну, в плане доверия, да, и всего остального. В плане доступности а, по отношению к себе, посторонних людей, ну или близких даже, да. А, Из-за этого у вас иногда вот у некоторых может выскакивать невралгии, да то листья, что это такое, на фоне пережитого стресса, когда вы стоически держались, да, вы боролись, вы уходили из ситуации победителем, у вас последствия для вас не прошли, да, вот так вот уж радужно. Вы можете абсолютно здоровым быть, как правило, но вот эта неврология, да, которая вылазит, да, то есть это боли, какие-то спазм, спазматического характера могут вас посещать в разных частях тела, спонтанно, абсолютно, ну, как спонтанно, это все идет из глубины вот этого, да, пережитого прошлого, каких-то недомолвок, недосказанностей. М -м я могу сказать, что? что вы абсолютно здоровы физически, но ваше духовное, я, оно каком-то напряжении находится, да, вам нужно, я бы не сказала, что вам нужно обратиться к психологу, нет, вам нужно хотя бы для начала, да, немножко, немножко абстрагироваться от всего этого, возможно, нужно поменять обстановку, съездить куда-то, отдохнуть, возможно, одному даже, да, не с другими членами вашей семьи. Помедитировать, кстати, вам было бы полезно. Знаете, я вам посоветую такую медитацию, которая не... в э, Это такая медитация, что в ней не нужна музыка, в ней не нужно все остальное, о том, что обычно делается. Да? Вам нужно визуализировать. Сперва это будет очень-очень сложно, да, визуализировать каким образом. Ну, принцип, наверное, я сейчас опишу так... Э, когда вы занимались, наверное, каким-либо делом, да, на, не знаю, хобби, допустим, да, вы совершали много ошибок. То есть в на начале вашей медитации, да, она подразумевает достаточно долгое занятие этим. Поэтому вот в начале, да, вот я сейчас аналогию провожу, вы будете очень много ошибок делать, очень быстро уставать у вас будет, ну, не сразу. Так что вот к этому моменту вы не относитесь как-то так болезненно и не бросайте это дело сразу. И я вас просто сразу предупреждаю, что это не так уж и просто. Включил музыку, да, и сидишь, кайфуешь, нет, это не то совсем. Вам нужно зерновать вашего разума, да. Держать э, всегда на прицеле, то есть вы максимально должны абстрагироваться от вот, отвлекающих всех моментов, даже вот во время медитации. Медитация она будет у вас происходить по наитию, да? у вас будет какое-то определенное направление, да? э, но вы э, все равно будете подвержены вот этому э, усталости не сосредоточенности и все остальное вас будет автоматически тянуть тут в ту проблему, да, которую вы прокручиваете у себя внутри. Так а что я хотела сказать? Вот когда вот вы хобби занимались, вы же вспоминаете, да, вы же делали шашки маленькие, да, по чуть-чуть, а потом у вас начало получаться. Соответственно, что подразумевает мой способ да, визуализировать, это Наверное, многие из вас смотрели «Доктор Стрэндж» или фильм «Начало», или... Ну, вот... По-любому вы видели какие-то фракталы, там космические какие-то вещи, да, то есть космос, снимки с космоса и все остальное, да. Так вот, я хочу, чтобы ваш разум, он попытался внутри, вот, закрыв глаза, вы визуализировали такие прекрасные вещи, да, перетекающие, как калейдоскоп друг за другом, да чтобы у вас это происходило совершенно по наитию, но при этом вы были тем единственным зрителем, да, который, для которого все это происходит. И поначалу вас на самом деле будет э, клонить э, в негативщину, очень серьёзную негативщину. Там. Вот у меня так было. Я думаю, что у всех так будет, кто будет этот способ применять на себе, поэтому э, наверное, вы сможете продержаться таким образом, ну, может, полторы-две минуты после вас э, просто-напросто э, не хватит э, вашей уситиюсти, внимательности, да, ну, в силу с непривычки даже элементарно, может быть. А потом потихоньку это время начнет увеличиваться. И вы знаете, на самом деле это такая внутренняя работа, которая с глазу незаметна, но на самом деле... Она очень большие ресурсы ваши внутренние будет поглощать, но она будет полезна для вас. Потому что после вот таких вот упражнений, да, вот, например, вы можете перед сном этим заниматься, вместо того, чтобы в телефоне сидеть там, да, или, сидя в такси в общественном транспорте и все остальное, да. Вы Будете начать, начинать понимать то, что ваши вот эти внутренние резервы опустошены, и у вас нет сил для того, чтобы автоматически переходить на вот это самоедство да, или самобичевание. Как хотите, так и говорите. И таким образом ваш затяжной стресс, ваша депрессия, она потихоньку будет сходить на нет. Но это вот первый мой совет для таких вот заядлых депрессивщиков. Как бы это жестко, конечно, сейчас не звучало, да? Попробуйте, может, вам реально поможет. А, поэтому вот так вот физически вы реально здоровые люди абсолютно. А, все органы на месте, все плавно, все системы ваши работают. Но сбой происходит из-за того, что ваш внутренний дисбаланс он прям пробивается наружу. Попробуйте, попробуйте мою медитацию. Я надеюсь, это вам поможет. Не знаю, не слышала насчет этого способа от других. Я и не скажу, что сама его придумала. Как но как-то в свое время пришло ко мне. Это вот так вот. Делюсь с вами, с моими э, замечательными подписчиками. Все. Второй вариант. Я с вами на этом заканчиваю. Надеюсь, я вам помогла. Если вы попробовали... Этот способ обязательно отпишитесь, мне будет очень интересно послушать эти все ваши рассказы, вот. потому что я вот с вами поделилась своими какими-то впечатлениями, да, своим опытом и хотела бы услышать ваш, э, ва ваше мнение на этот счет. Третий вариант я вас приветствую. И еще раз напоминаю, мы сейчас диагностируем ваше здоровье. Здоровье может быть как ментальным, так и физическим. Конечно, сейчас у нас упор будет на физический а, ваш аспект, но это не значит, что что-то может пойти не так, да, как обычно у нас с картами происходит, и они начнут говорить о чем-то а, другом. Я сразу скажу, что некоторым из вас очень нужно съездить на родину. Реально нужно съездить на родину. Если вы находитесь там, проживаете там, где вы, в принципе, родились, то тогда вам нужно навестить своих ближайших предков, да, я не знаю, на могилку сходить и так далее. Или просто почтить память усопших ваших Бабушки, дедушки и так далее. Если у вас нет такой возможности, вы просто делаете подношение своим духом покровительным, ангелом-хранителем, как хотите, называете, да. Вот. Это сразу могу сказать для некоторых. Необходимо это сделать, потому что у вас есть некая связь и это, через эту связь вы а, ходите вы дышите вы получаете какие-то ресурсы в своей жизни и, а, то есть вы на каком-то особом счету в своем роду так я могу сказать и, а, это дает вам колоссальные ресурсы на самом деле поэтому я бы на вашем месте сделала так элементарно даже сидя за столом прием пищи, да, у вас вот, или обеденное время, если вы на работе, просто возьмите, вот, пьете чай, вот так взяли, вот так макнули чистыми руками, да, вот, и вот так раз, два, три сделали, и все, уже покормили, условно говоря, сделали ритуал а, подношения, да, вот, поэтому, или побрызгали куда-нибудь, вот, у нас вот так вот принято, да, у сибирских народов это делать, и все, и вы уже, как бы, эту линию свою, как бы, обозначили, да, что вот сделали подношение, уважение там и все остальное. Так вот. Что еще могу сказать? У вас а, сейчас либо травмирование какое-то произошло недавно, в недавнем, прошлом, да? Либо предстоит еще. Либо ну, у вас какие-то переломы были, особенно по части рук. Вот. И вообще на самом деле какие-то вот хронические вещи связаны с там почему-то не идет. я вот что пришла в голову без перелома, да, вот то и сказала. Смотрите, а, как раз почему я изначально начала с вашего рода, вот с вашего ангела-хранителя и так далее, да? а, потому что вас уберегли, у вас, возможно, несколько раз были какие-то реально Настолько тяжелые случаи, невероятные какие-то истории, да, где вы просто-напросто, не знаю, про таких, как вы говорят, в рубашке родились. Сейчас кошка дверь откроет. Почему я, ну, угу. я все это говорю? Вот, и вы отделались вот этими травмами, которые периодически дают о себе знать. Вот что я хотела вам сказать. Также, также, а, у некоторых из вас есть проблемы с ЖКТ, то есть вся желудочно-кишечная вот эта вот, да, система. А, так, Некоторые из вас занимаются таким хобби, типа, может быть, кто-то вязанием увлекается. Я, кстати, недавно тоже увлеклась, мне прям понравилось. Релакс, только так получаешь. вот. И чересчур вот это вот, когда вы сидите в неудобной позе, да, вот, возможно, вы сидите в неудобной позе. Или вы слишком много занимаетесь каким-то монотонным трудом. И это может немножко, знаете, незаметно так, ну, подтачивать, да, вот ваши вот суставы, то есть позвонки и так далее. То есть старайтесь делать почаще перерывы в своей работе. Это может быть, кстати, просто не обязательно с хобби связано. Может быть, просто работа. Это в любом случае труд. Поэтому. Старайтесь чаще делать перерывы. Что еще могу сказать? Вы достаточно воодушевленный человек. Многие из вас делают, ну, по сути, по карте, да, дурака. А, Кардинальные перемены в жизни, стремиться к ним. Или уже идет, уже на пороге, да. А, вы с большим опытом человек, поэтому на самом деле для вас, наверное, было бы... Ну, Сложно принять какие-то сильные перемены в своей жизни да, безболезненно. Но несмотря на ни на что, я смотрю по карте дурака, вот такое ощущение, что вас ведут на самом деле, и вы будете спокойны, вы и так спокойны в, душо, в душе, да, у вас есть вот это а, некое чувство ну, комфорта, а, защищенности, от, вот, а... полное убеждение, убежденность а, того, что это все на благо вам идет в жизни. Да? на самом деле это так и есть что по поводу здоровья вот э, проверьте ну если у вас есть такая возможность, проверьте свои э, хронические заболевания э, в частности вот переломы, ушибы какие-то да при вот тех обстоятельствах, которые я описала ранее, да? там, где любой другой бы на вашем месте, не знаю, лишился пальца руки, и все остальное, или головы, там, ту-ту-ту, да, и поэтому, если есть возможность, просто посмотрите для общего развития, для себя, там же для спокойствия, для внутреннего, да, это не говорит о том, что у вас сейчас все надо бежать, там, больница, там, операция, нет, ни в коем случае, я смотрю, карта спокойная достаточно, вот, вас э, оберегают, вас хранят, вы вас ведут. Просто вам нужно вот это иметь в виду, что вы, у вас есть там свои какие-то э, ТО, да, вам нужно, вернее, то есть свои какие-то неисправности некоторые, да, и вам нужно проходить ТО, там, диспансеризацию, не знаю, как хотите назовите, да, периодически, чтобы просто э, динамику, динамику вот видеть, э, наблюдать, э, в какую сторону ваше здоровье Лучше пошло или нужно где-то подработать в этом а, определенном моменте, да? Там какие-то витаминчики попить и так далее, да? Какие-то упражнения, гимнастики и все остальное. Вы меня, надеюсь, поняли. Все, третий вариант. Я с вами тут быстро достаточно поговорила. Но, тем не менее, считаю свой ответ исчерпывающим. А, так... Ну а если вас не устроило, можете следующий вариант выбрать какой-то. Надеюсь, вам помогла чем-то. Так. Четвертый вариант. Я вас приветствую. Феников я в вашем отряде, если что. Так. А чё вы? Кто-то развелся что ли или чё? Что потери прям вот прям? На плечах тяжкий груз, да? Ну, я иронизирую, на самом деле, многим тяжело, вот кто смотрит сейчас этот вариант, реально тяжело. Я ни в коем случае не пытаюсь вас обидеть, не хотела, если что, простите. А у вас нету времени, да, для того, чтобы элементарно свое тело проверить? Вот чисто физически нету... Ну ладно, в темноте будем сидеть У меня просто перегорела лампа Я сейчас за штатива подсвечивала Он, короче, тетю сказал Прощайте Надеюсь, вам это не помешает Так к чему я это все говорю? Так, смотрите Прям тут четко Смотрит женщина Женщина 30 плюс ну, 30-50, где-то около этого возраста. Женщина, которая потеряла что-то реально ценное, даже, может быть, кого-то ценное. С кем-то, возможно, кто-то из вас развелся, не может а, пережить да, этот а, развод. Некоторые из вас потеряли какого-то близкого человека, но я бы не сказала, что это прям тут смерти нету, либо если человек действительно сейчас не в этом мире находится, то ну, это достаточно давнишняя смерть. И вы ее переживаете. Возможно, на вас накатила вот эта тоска по человеку. Вот тут прям ну, у меня четко идет по человеку тоска. По совместному прошлому. По счастливому вот этому, да. Есть какие-то, знаете, притязания на счет правильно, неправильно я тогда-то, тогда-то что-то сказала, сделала и все в этом духе, да? Или недосказала для некоторых, может так быть. Ну, любовь тут про любовь говорит. Смотрите. В физическом плане, что я могу сказать? Все стабильно, стабильно нормально. Но вот это вот душевное... душевная неразбериха, вот, кстати, для некоторых это может быть с детством связано. И детством несчастливым достаточно, да? которое повлияло на всю вашу жизнь в принципе-то состоялись достаточно мощным человеком, но вот это вот все равно оно к вам приходит, да, неудовлетворенность от того, что, ну да, сейчас-то я успешный человек, все столь... а тогда-то у меня этого не было, и никто меня не защищал. Сейчас-то я вообще, как мне хрен делать, пальцем щелкнул и пошел нахер, да, кто-то там ситуация вообще, мне фиг делать, разрулить, да, да, я там, у меня все под пятой. Ну вот это вот детство какое-то, да, вот это вот чувство незащищенности, чувство вот некой обиды вот такого бедного ребенка, ну, невинного на самом деле, да, которого никто не защитил, чьи права просто взяли и мимо ушей и пропустили, и, там по-своему сделано, неприятно особенно человеку. Это, конечно да mm. тяжелая у вас конечно судьба была в начале пути да сейчас у вас ну если бы на самом деле не это вы же внутри себя понимаете если бы не это вы бы не стали теми кем вы являетесь сейчас вы же колос, вы мощный просто, я не знаю, гранит, не знаю, алмаз, там бриллиант, да, гранёвый этот алмаз. Вы скала, скала Джонсон вообще там нервно курит в сторонке. Просто, не знаю, возьмите безалкогольное пиво, я не знаю, но я так иногда делаю. Мне пиво в принципе не нравится. Не обессудьте, да, но я вот пью вот иногда со вкусняшками, со вкусом грейпфрукта там или что-то такое, апельсино. Вот это у меня как сок напоминает, да, типа а выпила, но ты не выпил, что тебе завтра в ты не заниматься, а не хочешь там вот и еще остальное. Уже мы же уже все не в том возрасте, да, чтобы встать и побежать, как фиг делать. С бодуна. Поэтому, что я хотела сказать? Возьмите пиво без алкоголя. Что-то без Ну, или слабо алкогольное. Или домашнего вот приготовление, да. А, вот, кстати, у меня есть... Мне дядька а, намутила <laughs> бутылки из-под Байкала. Вербутся никак не разопил. А, вот. Надо тоже как-нибудь попробовать. Очень вкусная вещь, кстати. Ну вот к чему я всю эту болтологию устроила? у меня тут отвлекли вкусняшки. Эм, возьмите, просто поплачьте, пожалейте себя. И даже если вы на самом деле ну, относитесь к, к таким рода вещам, типа пить в одного, это как алкоголик, все это, ну, я, я тоже раньше так думала, на самом деле, но иногда выпустить пар таким образом можно. Но опять же, я Почему про слабо алкогольную, слабоалкогольное или домашнее на да, приготовление говорю, чтобы оно ну, это не затягивалось? Вам просто нужен вот этот э, всплеск на воде, чтобы произошел дальше и утихло. Поэтому тут чувствуется вот эта вот э, боль от тоски от того, что вас в свое время ну, реально несправедливо осудили или не внемли вашим словам, и все остальное. Но, какая бы там у вас ситуация ни была, да, ну, предали ваши ценности, вас самих, вас как личность, вашу душу не оценили, да. И, конечно, это приносит боль и счастье, но то что вы сейчас испытываете это, это чувство его можно побороть вот таким образом просто расслабьтесь всё. не надо сковываться за что-то там пытаться сорваться на все ну, чтобы стало хорошо чтобы стало кайфово что я могу сказать смотрите очень реально воиственный сильный человек вам нужно сейчас в плане здоровья? Вот от, э, относительно вот этого всего, да, но ну, я имею в виду, не говоря вот об этих вещах, вот, вот этих да, здоровье у вас, э, как бы сказать, хорошее, достаточное. Как бы вы, возможно, не думали, вот у меня, например, есть некие аномальные показатели по анализу, но я себя чувствую как и и вот в возможно, некоторые из вас такие же. Это может быть связано с тем, что у вас какая-то генетика особенная, особенная группа крови и все остальное, что, опять же, в свою очередь доказывает, какой вы на самом деле уникальный, крутой человек. И что еще хочу сказать. Вам пора, как бы тупо, возможно, не звучало, заведите семью такую, которая достойна вас. Семья, она бывает разная. Не обязательно выходить замуж, рожать детей, там, думать об их воспитании. Нет. Вот у меня кошечка сидела. Это тоже моя семья. Черепашки у меня тут живут на заднем фоне. Некоторым не нравится, что у меня вода бултыхает. Да? Это черепахи у меня бултыхают постоянно. Или хобби, там, растения у меня тоже увлекают. Да? Может быть, вы тоже там увлекаетесь с удовольствием и всем и таким делаем. Это тоже, в свою очередь, ну, своеобразная семья, потому что ну, это семья э, не в привычном понимании, да, для меня это тоже обстановка, она создает такую ну, защиту. От поэтому во многих аспектах. И в магическом плане, поэтому вот так. Что еще я бы хотела сказать? Тут скорее слова допустим, для меня подходят, нежели какие-то да, опасения насчет вашего здоровья. Расслабляйтесь иногда. Вы настолько колоссальный человек, что нельзя все в себе держать. Возьмите отпуск. Возьмите э, выходной. Съездите куда-нибудь, отдохните. Да. да, вспомните Это, возможно, как раз фрутрализм. Да? Попробуйте немножко сами с собой, да. Не надо себя заглушать и свои мысли вот, и Посмотрите предыдущий Путущий вариант. На самом деле я там говорила об одном из способов, да, выйти из депрессии и начать слушать себя, но именно не самого ничего, да, солидарность, а полезные. Для там про медитацию если что поэтому вот так вот надеюсь надеюсь я вам чем-то помогла надеюсь такие люди будут чаще и чаще да и и чаще приходить на мой канал я реально рада что вы находитесь на моем канале слушайте мои видео буду рада если вы дальше как бы развивать этот канал так что вот так вот мне нравятся такие типажи людей хотя к типажу конкретному я вас не могу причислить вы слишком уникальный и с биологической точки зрения и с так что вот так четвертый вариант отпишитесь если что-то вам есть что сказать а мы переходим к пятому Пятый вариант. Я вас приветствую. Расклады у нас, если что, это ваша диагностика, вашего здоровья. А что у вас пробивает, что ли? Я что-то понять не могу. Вроде у вас там на личном фронте все шикарно, кажется. Они, кажется, так и есть, в смысле. Стабильное отношение, хорошее. Вот что-то вот пробивает вас и с одной, и с правой, и с левой. Как будто, знаете, все время защищаетесь, защищаетесь. Так, ну, пятый вариант. Давайте дальше слышать. Ну, смотрите, я уже сразу, в принципе, по первой карте сигнификатора уже поняла, что некоторые из вас планируют в ближайшем будущем завести ребенка. Малыша, может кто-то из вас ждет. Но на самом деле, если вы находитесь в положении, да, совет на будущее для некоторых людей, или ваша супруга там, да, находится в положении, вы ждете ребенка. Ну, на самом деле, я бы не советовал делать расклады у незнакомых дорог. То есть только если вы действительно доверяете человеку. Вот, реально человеку, потому что неосознанно, да, есть какие-то вещи делаются, которые, ну, потом, ну, это сложно объяснить, но суть, в, суть их в том, что неосознанно могут повлиять на вас. Я не говорю, что это там, как-то кладу или нет, но это в дальнейшем масштабность. Поэтому, если uh, у вас есть близкие, которые увлекаются там, это Второго гадания Фемастами. И они находятся в положении, пожалуйста, осветите им этот вопрос о том, что в таком состоянии лучше не заниматься этими вещами. Если у вас нет полной уверенности в тех людях, кто эти расклады делает. Так что вот так. Ну а если вы доверяете мне, я. Я благодарен. Все, так, дальше. <звы> так, смотрите. Э -э Вот я представляю, знаете, детеныша и мать в дикой природе, ну, там, да, кого хотите выбирайте, там, не знаю, а... как бы объяснить, ну, допустим, оленя возьмем, да, детеныша, оленя и его мать, и вокруг собралась некая стая, да, стая недоброжелательная. и она как бы мать пытается защитить свое дитя соответственно о чем это я хочу сказать что ваш низ в принципе да вот если брать половину половинить ваше тело да, э, вот низ он более-менее защищен а вот верх постоянно подвержен атакам атакам прямо без я не знаю с чем это может быть связано может вы э, если уж брать по физике не совсем э, Не совсем обращайте внимание на, на, на, на свое самочувствие на состояние, на, на, на, скажем так, ну, как-то халатно к нему относитесь, да. Возможно, там не взяли с собой кофточку, шапочку, еще что-то, да, и пошли куда-то, да, там время пройдить, и бац вас продула и так далее, да. Низ защищен. Еще раз говорю, вверх. Постоянно так. Подвергается. И на самом деле я бы тут сказала, что это атаки какие-то извне происходят, и они не связаны с э, э, какими-то природными явлениями, скажем так. Да? Вас пробивают постоянно какие-то взгляды, укоры, какие-то, возможно, разговоры, которые про вас ведутся про ваши отношения что-то вот что-то много лишних глаз вы либо освещаете этот вопрос постоянно да а, вообще ни с кем не разговариваете огромный ну, вас есть два-три человека там да у, у действительно там близких людей да у которых вы уверенно 500, тысяч ну, э, процентов с ними я можете обсудить какие-то минимальные моменты в плане там куда выходили там со своим мужем или женой да? отдыхать, но не выносите этот сожалез сбыта, что эмоциональную разгрузку не надо делать на посторонних людях. Делайте это внутри семьи своей, выясняйте отношения. Да? Разойдитесь по углам, отдышитесь, я не знаю, попейте чайку, успокойтесь и решите вопросы свои в доме в своем. Да? Не надо это все выносить. Ну, потому что, ну, может быть, для некоторых это будет открытие. Я знаю, что у меня сидят на канале э, достаточно умудрённые опытом люди, но бывает, да, как бы, да, лучше я повторю, да, но, как бы, да, э, буду себя при этом чувствовать, что я сделала всё, что могла, да, и вы прислушались к моим словам, чем нежели я промолчала, а вы бы там и не обратили внимания, скажем так, вот. К чему я все это еще иду? Очень много людей. Причем я вот реально, знаете... Возможно, вы ведете блогерскую деятельность или еще какую-то. Какую-то Я не знаю. Потому что очень много даже не... Людей, которые не относятся к, вам, к вашему ближнему кругу, да? Это вообще какие-то левые люди. Это все равно, что вот вы идете в метро, да? И в час пик И там толпа народу и все на вас смотрят Вот примерно такая вот фигня Вот что я чувствую Но что я еще могу вам сказать Вот если вы Пересмотрите вот это вот отношение да, К вот таким вещам На публику То Все придет на круги Своя вот реально я Тут бы я посоветовал на самом деле, защитой заботиться своего дома, своего братства и все остальное. Да? Немножко затаиться, затаиться от а, окружающих вас людей, от людей, которые вас а, мониторят да, и все остальное. То есть вы для них исчезнете на какое-то время, да, будет интересно, но а, вы пересмотрите свое отношение к этому вопросу, что не все нужно рассказывать и показывать, тем более, да, потому что есть периоды в жизни, когда нужно вот реально в волшебники уйти, и в такие моменты, на самом деле, люди открываются, надеются на показ, и вы уже будете знать, с кем вам нужно продолжать дальше дружбу и общение с кем нет, да? а, Научитесь отстаивать, научитесь, да, научитесь и научитесь в дальнейшем отстаивать свои границы личные чем хотела сказать наверное ребенок у вас будет необычный вот так скажу возможно у него какой-то будет дар э, дар души да то есть это душа такая интересная э, с каким-то предчувствием вот так вот могу сказать ну что ж надеюсь я вам чем-то помогла Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом всем. Потому что вот пятый вариант реально какой-то непонятный немного. Не на ту тему заявлен. Скорее, вот так вот я бы объяснила. А, еще момент один, кстати, пятый вариант. Вы не переживайте насчет каких-то неурядиц в семье. У вас все наладится, у вас все вообще шикарно. Все шоколадно просто вы нашли реально того человека с которым вашу родственную душу. Просто не тупите, не надо ошибаться в таком ровном, ну, ровном месте, не падайте, обсудите все с своей половине. вас примут, поймут, это вам дальше поможет развивать эти отношения. Не бойтесь обговаривать эти вещи, это очень важно. Конечно, все Легче бросить там, ломать, не строить, как говорится, да? Но когда ты вот, реально э, понимаешь, что ты построил такие охеренные отношения, у тебя все заебись, по-другому по не могу сказать, да, в, в семье, э, как говорится, ты осознаешь свою проделанную работу и понимаешь, что это другая ценность. И ни с кем делить не будешь. Пошли все нахер. Почему я должен рассказывать Чтобы что? Чтобы провоцировать, блять, этих шакалов, да, чтобы они пытались у вас что-то отобрать. Я надеюсь, вы уловили моих вот мыслей. Все. До следующего видео. Всем пока-пока.